приветствую всех друзья я очень рад что вы смотрите мой канал смотрите мои видео ставите лайки дизлайки пишите комментарии это все на пользу каналу спасибо вам и сегодняшнее видео будет касаться пополнению счета дело в том что PokerStars мне предложил воспользоваться своим стопроцентным бонусом и получить до 100 долларов за пополнение счета код бонуса рубонус 100 надо будет вводить при этом пополнить счет можно будет с помощью Kiwi кошелька или Яндекс Деньги И, в принципе, давайте посмотрим, как проходила вся эта процедура. Что, друзья, давайте еще раз попробуем положить в кассу на PokerStars. И для начала вот посмотрим, что в Яндексе у меня сейчас 6900 рублей. Нажимаем «Касса». Выбираем больше методов оплаты. Выбираем Яндекс Деньги, Как вы видите стоит галочка значит у нас система оплаты яндекс и вводим сумму которую хотим и положить 6 900 да? а, здесь она валюта сразу конвертируется и нам написано что на ваш баланс будет зачислен 101 доллар 81 цент а, так как у нас есть стопроцентный бонус значит мы вводим код код бонуса Рубон 100. Можно без кавычек, английскими буквами, большими или маленькими, как мне сказали. Так, у меня здесь русский, ставим английский и поехали. Рубон 100. Вот так мы ввели код. Значит, у нас Яндекс 6900. 101 доллар, Мы нажимаем депозит. Здесь нам пришло мгновенное сообщение, что будет бонус 100% за 100 долларов пополнение счета. За на сумму 101 доллар 81 цент. вы получаете мгновенный денежный бонус в размере 100 долларов на ваш счет, который немедленно будет зачислен. И нажимаем подтвердить, друзья. И смотрим, у нас идет обработка наших... Ну средств. что, друзья, хочу сказать. Сумма в размере 100 долларов пришла на мой счет, в принципе, плюс дополнительные 100 долларов, я думаю, что никому не помешает. Я думаю, что воспользоваться этой услугой может любой игрок, у которого есть такой бонус. Не только я, поэтому пользуйтесь данное видео показал вам в том плане что все работает, все действует сайт и Покер Рум Покер stars выполняет свои обязательства в полном объеме, а мы только должны этим правом воспользоваться, поэтому всем удачной игры, всем спасибо за внимание, пока, увидимся